Во внешней политике, что происходит, надо начать, конечно, говорить о Китае. Да? Ну, Китай уже пришел в Россию. Да, в Чуваши, в поселке ГАРД китайцы построили новую дорогу на кладбище и подарили ее местным жителям. Так что, в общем, как в анекдоте, помните, вот сейчас народ России неважно. Не Чуваши, русские, татары, кто угодно. Это вот народ России, как в анекдоте теща умирающая, да? помните, взять такой не очень хороший сидит, а теща помирает, лежит, тогда все уже кончается, именно в терминальном состоянии, как и Россия, и видит муха, летает у лампочки, она провожает ее глазами, а зять говорит, мама, не отвлекайтесь, вот так и здесь, чтобы не отвлекались, дорогу вам на кладбище и так далее. Отношения с Китаем на сегодня это игра в одни ворота. Во внешней политике надо говорить прежде всего про Китай, потому что это 99% внешней политики, чтобы вы понимали. Все остальное это иллюзия, как и все остальное путинское. Да? То есть, что происходит? Силу Сибири какой-то газопровод проводят через Амурскую область. Амурская область не газифицирована. За деньги народа России проводят газопровод в Китай, а Китаю даже газ не нужен, как заявляются на шанхайской конференции, что нахер этот газ. Понимаете? То есть это делается для того, чтобы ослабить Россию во всех отношениях. Все, что они не смогли путинцы украсть, они таким образом проматывают. Железную дорогу Путин дал добро строить за 10 миллиардов в Якутию. Чтобы возить уголь из Якутии. На самом деле, когда железная дорога будет построена, там уже будут возить не уголь из Якутии, а китайцев будет возить в Якутию. И в территория будет принадлежать Китаю. Я уже сказал, что только за год вывезено 9 миллионов деревьев. То есть, 4,5 миллиона тонн леса. 4,5 миллиона тонн леса вывезено в Китай. Что мы оставим потомкам? Ничего. Мы даже землю это не оставим, потому что она под Китаем будет. Путин говорит, что борется за Россию. Да? Постоянно мы это слышим. И ватники это говорят. При этом, при этом всеми силами и способами он уничтожает народ России. Может такое быть, чтобы Россия без русских? Да? Без народов России? Нет. На Россия без русских будет Китай. Понимаете? И Путин этому способствует. Мы видели, как Китай сейчас ведет себя на международной арене. То есть, сейчас выпендриваться стал против США. Почему? Потому что это выгодно. Потому что Китай сейчас производит разлом, производит раскол в мировой политике. И старается создать свой азиатский блок. Создать свою сингулярность, которая притянет всех. Кто не хочет там быть США или руководство каких стран имеет какие-то контакты финансовые с Китаем. Путин уже отдал огромные территории Китаю. Вы помните Большой Уссурийский, Тарабаров. Они стали китайской территорией 14 октября 2008 года. Чтобы вам там не говорили, там Ельцины какие-то отдали. Это Путин отдал. И отдал гигантскую территорию, да, 300 сколько там, 50 километров квадратных. Зачем, непонятно. Сейчас абсолютно очевидно, что Китай заберет Киргизию, заберет Казахстан, ну и Россию с Беларусь. Да? Все это будет, это будет, так сказать, СССР-2. Такой вариант для ВАК, чтобы, чтобы нравилось. Такой Азиатский Союз против Европейского Союза будет Азиатский Союз. Мы восстановим СССР, скажут, ватя, да, и заберут без войны Россию. Так воевать пришлось с Ватой там как-то. Будут аналитики рассказывать, что хочет слушать Вата. А о чем Ват хочет слушать? О том, что китайцы будут работать, а Ват будет бухать, им будет хорошо, они будут гордиться величием. Для величия... Для величия. Надо вкалывать. Для величия нужны какие-то лишения терпеть нужно, да. А здесь еще не надо. Китайцы придут, порядок наведут. Я думаю, что внутренний лозунг будет именно такой. И будет те величия, да? То есть не надо работать, получишь величие на халяву. на халяву. Так что, представьте, вот батников слабоумных, Путин сейчас обманывает, да. Каждый день он их обманывает, и а они при этом как-то еще верят. Да, Путин все разрушил, они видят такой бардак и при этом верят, что будет что-то дальше лучше. А тут им покажут сейчас Китай, вот тот берег, посмотрите, там небоскребы, там все хорошо. Сейчас китайцы придут, они здесь все сделают, тоже будет все прекрасно. Славьев сейчас начнет петь про дружбу с Китаем да, в каждой передаче. Заход сейчас сделают через Зюганова, через КПРФ. Да, как в той стратегии убить чужим ножом. Так что схема очень простая, конечно. Объединить Россию с Белоруссией под этой Единое это государство да, Такое да, СССР 2 Ну и потом всех, кого туда подкинет Китай Еще Казахстан, который полностью Под Китаем да, ну Может быть не полностью, еще чуть-чуть по Турции Киргизию, которая полностью То есть Киргизию сейчас полностью Заберут за долги Причем да, так что объединят государство бывшего СССР Включая Россию Белоруссию Естественно, Китай туда примкнет. Скажет, а видите, ну, вот, ну, это вот как республика к примкнула. примкнул. Китай, который больше всех этих э, стран, да, вместе взятых там чуть ли не в 10 раз, да, да в 10. И они так вот, кто к кому примкнет. Скажут, надо исправить ошибки прошлого. Вот СССР не хотели объединяться с Китаем, а стали бы самым сильным государством. И недаром же китайцы вы видели сами ходят там красному флагу флагу СССР не своему красному флагу отдают честь клянутся верности Ленину Сталину и так далее. Так что без войны абсолютно все заберут. Так что как это не парадоксально, нам нужна война, потому что без войны мы потеряем все. Сейчас процесс поглощения России и Китаем ускорился. Почему? Потому что ну, с Цзиньпину через два месяца будет 68, а он хочет увидеть плоды трудов своих еще при жизни. Да? Ему совершенно не хочется, чтобы там лежать в мавзолее, как Мао Цзиньдуна все рассказывали, какой он был великий. Он хочет этим величием насладиться еще при жизни. Это видно, он очень амбициозный человек. Да. И вот когда люди думают, что Китай заберет только Сибирь и Дальний Восток, они очень сильно заблуждаются. Потому что если он заберет только это, то останется огромная часть России, которая рано или поздно восстановится и попробует вернуть эти территории. Поэтому Россию придется либо забирать полностью, либо уничтожать. Китай не будет оставлять раненого врага да еще с ядерным оружием. Так что сейчас новый Оруэлл абсолютно четко звучит, да, русский мир – это китайский мир. Мы видим, как уже всякого рода гиркины кричат, давайте Китаю и прочие представители русского мира требуют, чтобы Россия объединялась с Китаем в борьбе с Путиным, с США. Но главное, но главное – это объединялось с Китаем. А для чего это не важно? Для полетов в космос, ползков под землю, ныряния в океан. Главное объединение с Китаем. Вот это для них. Так что борцы за русский мир, безусловно, получат мир китайский. Гиркин спасет свою шкуру и прочие. Такие, которые в случае, если Россия пойдет после... Падение путинского режима на контакт с Западом, конечно же, они не отсидятся и будут выданы, и будут судимы в ГААГе. Да? Ну, сейчас, я думаю, будут использовать ностальгию по СССР, рассказывать, как хорошо в СССР, я говорю, притащит Зюганова, который будет петь... Заявят, что не поздно вернуться и исправить ошибки. Возможно, денонсируют Беловежское соглашение. Я вполне допускаю, что завтра, завтра мы можем что-то про это услышать. Я вполне допускаю, что Лукашенко и Путин скажут об этом. О, денонсировании, о денонсации Беловежского соглашения. Вернее, признают его незаконным. Да? Когда говорят, что Китай Коммунистическое государство, нужно понимать Что Китай фашистское государство Со всеми вытекающими Со всеми вытекающими, никакого отношения К коммунизму Китай не имеет да, это, это, это, это, это восточный Коммунизм, ну вот такой Восточный коммунизм, обычный фашизм да, Обыкновенный фашизм Поэтому я думаю, что для Китая Главное это реванш Когда-то Китай проиграл Там Битву за Даманский, за Жилонашколь, ну и всегда получал по соплям. Да, а сейчас вот никогда, обратите внимание, никогда даже в, в тот момент, когда китайцы дружили с Советским Союзом, они э, не действовали откровенно. Они всегда э, нож прятали в улыбке. Китай воевал с Тибетом, с Вьетнамом, с Индией. Сейчас недавно совсем в тринадцатом году захватил полторы тысячи квадратных километров в Таджикистане. Ну, таджики отдали за долги. Сейчас за долги де-факто забирает Киргизию, Китай. Обратите внимание, Синдзянур, уйгурский автономный район, где пытают, мучают мусульман. Мусульмане по всему миру молчат. Выступают только США, Канада и так далее. Выступают правительства немусульманских стран. Не выступают мусульмане против репрессий, потому что их командиры помалкивают. И, значит, обычные люди тоже помалкивают. Сейчас Китай взял делегацию... Какую-то, да, там из Ирана и откуда, и из России, из общественной этой палатки. И притащили э, на какую-то выставку, чтобы показать, как там уйгурам хорошо живется. И все посмотрели выставку, говорят, ну классно, прям на этой выставке уйгурам прям очень хорошо. Так что, я думаю, сейчас э, время очень сжалось. И все вопросы будут решаться уже в этом году. Путинским ворам очень выгодно, чтобы все случилось именно так. Поскольку если Россия будет под Китаем, то не будет никаких претензий к путинским ворам за разграбление э, России. Да? Не будет э, за их хозяйство не такое ужасное. Да? Ну, они так думают, по крайней мере, хотя я не знаю. То есть на сегодняшний день мы видим, что душа Гитлера вселилась в Путина, да, и уничтожает Россию. Путин угробил Россию, да, и фактически э, она вот-вот лишится суверенитета. Де, де Юра, может быть, и останется суверенитет, а де-факто, наверное, она уже лишилась, уже решения принимаются в Пекине. В любом случае, впервые в истории России народ должен выбрать между Западом и Востоком. Самое главное, чтобы народу дали такую возможность выбрать. Потому что я уверен, что основная масса не хочет быть Азией. Основная масса хочет быть Европой, европейской культурой. Восток уже однажды побеждал Россию, да? а Запад никогда не побеждал. Восток может заселить Россию под ноль. Да? А запад не заселит Россию. Китай может заселить. Если Россия станет Евросоюзом, то кто будет жить через 50 лет в России, ответьте мне. Русские будут жить через 50 лет в России, если Россия станет Евросоюзом. А если Россия станет Азиатским Союзом, кто будет жить через 50 лет в России, Китайцы будут жить, процентов Так и спрашивайте любого ватника. Каждого ватника. Не надо больше ничего ему говорить. Это ему говорить. Если это будет Евросоюз, кто там будет? Русские будут. А если это будет Китай, кто будет? Китайцы будут. Все. И больше ничего говорить не нужно. Ну, возможно, русские где-то и будут жить. Может быть, на Буне, куда их переселит Рогозин, Я не знаю. На сегодняшний день Россия становится полем битвы, стал уже полем битвы между Западом и Китаем. И нам нужно выбрать свою сторону. Сегодня это так. Военный бюджет Китая более 400 миллиардов. Это только за прошлый год. 470 миллиардов. И около военный бюджет, около военной попутные технологии 2 триллиона. Пользуйте представить. Чудовищные цифры. Что Китай эти деньги в пустой, что ли, выкидывает? Ни к чему не готовится, как Соединенные Штаты Хочет, чтобы статус-кво Сохранился, нет, китайцы Как раз хотят разрушить Статус-кво Это военный бюджет И это военный бюджет Перемен, а не военный бюджет Для статус-кво Ну это В том числе, это не наша вина, это вина Запада, им надо было Стимулировать у себя роботов да? Им надо было стимулировать Производство роботов, а не производство китайцев. Ну, что можно сказать? Путин агент Китая. Да? И тонкий очень момент состоит в том, что агенты Путина в Европе, они не понимают, что они, не, что они тоже агенты Китая. Да? Китай четко управляет Путиным. А Путин четко управляет всякими кнайселями да, в Европе. Заносит деньги и так далее, и так далее. Творит все, что угодно. И вся вот эта вот шобла, которую он кормит в Европе, она думает, что она не работает на Китай. Что она просто услуги оказывает Путину. А на самом деле это не так. Все очень хуже, чем есть на самом деле. Обратите внимание, Китай, проводя маневры, проводит их всегда на территории России, никогда на территории Китая. Армия входит на территорию России и надолго остается. И Поэтому вопрос очень важный такой. Может ли Китай, если он управляет Путиным, инспирировать нанесение ядерного удара по США? Ну, Китай очень любит, исходя из стратегем, убить чужим ножом. Так почему бы этого не сделать?